Дорогие друзья, пока мир привыкает к новым реалиям и для того, чтобы выйти на улицу сегодня практически на любом континенте земли, нужно при себе иметь обязательно медицинскую маску, перчатки и желательно антисептик. Все это стало дефицитным продуктом. Наша телерадиокомпания не подвергает опасности ни наших экспертов, ни наших коллег, поэтому теперь часть интервью мы будем писать с помощью различных мессенджеров. И сегодня с нами на прямой связи находится специалист по безопасности, кандидат психологических наук Алексей Филатов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как никто другой, знаете, как вести себя в экстренных, сложных ситуациях, поскольку вы принимали участие в операции по освобождению заложников в Буденновске и хорошо знакомы с тем, когда в обществе хаос, паника, тревога. Сейчас в мире... Все, кто сидят дома, кто ходит на работу, все обсуждают только одно: корона вирус: как спастись, куда бежать и как не сойти с ума находясь на самоизоляции. Скажите что-нибудь спокойное и успокаивающееся тем людям, которые сейчас очень переживают. Самое важное, мне кажется, профилактика вот этого заболевания это самообладание, самообладание и самообладание. То есть не надо, главное, подвергаться этой панике и страху. Почему? В первую очередь почему? Потому что, во-первых, это не смертельный вирус, ни капельки не смертельный. Но, загоняя себя страхом, загоняя себя страхом вы подвергаете так, через нервную систему свой организм некому стрессу. И вот в этом стрессе вы можете на самом деле быть уязвимым. Надо просто понимать, что он прежде всего опасен, особо опасен. Именно людям, которые на самом деле уже взрослые или просто здоровые, имеющие какие-то серьезные заболевания. Вот им надо им надо с особой серьезностью. Стараться не контактировать вообще с какими людьми. Почему? Не только с больными, а вообще с людьми. Потому что многие из них с вами, кто в общем-то абсолютно здоровые, являются носителем этого вируса, и не понимают этого. То есть переносить на ногах думать, что у них просто там Сопли пошли. он может таким образом заразить человека старого больного, и вот его жизнь тогда будет подвергнута большой опасности. Мы все эти цифры знаем. Практически получается так, что у людей старше 75 лет, так скажем, смертность и заражение она достигает там 80%. У детей и людей там не старше 17 лет она... 0,01%, ,00%, то есть практически вообще никакой смертности как таковой от этого вируса нет. Поэтому самое главное, я считаю, не поддаваться панике, не ослаблять свой иммунитет и постараться поберечь вот этих людей, которые находятся в серьезной зоне риска. Даже если это ваши бабушки, дедушки, вам надо проводить им лекарства, надо в ну, вести какую-то психологическую работу, чтобы они себя спокойно чувствовали, надо подвозить. Все это делать надо очень аккуратно, вот как раз с использованием масок, с использованием перчаток одноразовых и ну, вот именно беречь их, потому что, еще раз говорю, вы вполне здоровый человек, может теоретически быть носителем э, этой заразы. Но, к сожалению, сейчас сдать анализ у нас может только если вы вызовете скорую помощь, она там вам придет. если врач решит, то у вас все признаки вируса похожи, только тогда у вот вас Алексей, ну вы знаете, в общем-то, я понимаю, что вы мыслите логично и так, так оно и должно быть, но когда ты включаешь телевизор, когда ты смотришь информационные ленты, просто люди находятся в этом массовом страхе. И это не только Россия, это и другие различные страны мира. Вот как избавиться, вы все-таки э, кандидат психологических наук, вы знаете какие-то приемы, может быть, упражнения. Как выйти из, этого вот, из этой лавины страха, когда заснуть невозможно. Ты просыпаешься, ты уже весь в тревоге, сердце колотится, думаешь, боже, конец света. Э, как из этого выходить? Как, э, понимаете, жить полноценно все-таки и не бояться... Э, вот этого вируса, который ходит с короной на голове по миру. Вы ну, знаете, вообще, конечно, отношение человека к стрессу, к стрессу, у каждого свое. И оно во многом, во многом зависит от, ваших, от вашего характера, от ваших генетических предрасположенностей. То есть, что вы за человек? Я Поэтому всегда, когда я даю интервью, говорю, что там воевать в спецназе может далеко не каждый. Там, может, великий спортсмен, мастер спорта по рукопашному бою, когда увидит рядом с собой убитого товарища, он потеряет самообладание, не сможет шага сделать в сторону там, препятствий, тоже будет убит из-за того, что просто парализует ноги. И это не его вина. Это ну, такая природа, так люди по-разному относятся. Но мне приходилось, например, вот, ну, в какие-то моменты проходить такие точки э, страха. Кстати, я думаю, каждый из нас такие точки страха проходил, и каждый по-своему с ними боролся. Ну, например, первый выход, например, из самолета с парашютом. Вот, в принципе, нет, ничего страшного в этом нет, на самом деле. Вот я вам просто говорю, ну, вот свой принцип. Я, всегда к этому отношусь так. Опять же, логически математически. Я не первый, я не последний. Миллионы людей выходили из самолета и приземлялись благополучно. По теории вероятности, что у тебя что-то произойдет, она ничтожно была. Также в этой ситуации мы переживали эти эпидемии. И переживали эпидемии много более серьезные. И вирусы эти, типа Оскар и Лера, они передаются еще, еще легче, чем коронавирус. Но человечество выжило. Не было такой медицины, не было ну, такой социализации общества, когда на самом деле страна стране уже помогают. Люди как бы направляют общие ресурсы. Алексей, вы, кстати, а про страны. Мы переживем. Про страны, а как вы оцениваете подготовку России к коронавирусу, к борьбе с коронавирусом? Потому что одни считают, что Россия замалчивает, есть даже объявила да, о том, что Россия замалчивает реальные цифры больных коронавирусом. С другой стороны, наши власти, они держат олимпийское спокойствие, и спасибо им, кстати, за это, что они не сеют панику, как понятно, что в Италии ситуация другая, и они, наверное, более эмоциональные сами по себе люди. Но если бы я увидела обращение премьер-министра или президента в таком ключе, как это выглядит в Италии, понимаете, я не знаю, что бы со мной было, наверное, спать и есть было бы невозможно. Так вот, все-таки, как вы оцениваете подготовку страны? И вы все-таки человек, который отдал много лет государственной службе, да, и вы работали на родину, за родину. Скажите, пожалуйста, вот двойной вопрос у меня. С одной стороны подготовка, а с другой стороны, как вы думаете, вот нашу страну недооценивают на Западе? Вопрос на самом деле интересный. Начну с чего? С того, что мы вот, ну, не знаем, кто как, я не питаю иллюзий по поводу возможностей нашей медицины. У меня десятки случаев за последние там, 15 лет со мной лично, с членами моей семьи, с моими друзьями. Ну, на некоторые вопросы наша медицина вообще ответа не, может, не имеет, по крайней мере, на территории России. И тому подтверждение, ну, сплошь и рядом в случае артисты, чиновники, олигархи, они все едут лечиться куда угодно, но только не в России. Редкий случай. Ну, вспомним лю лю любые там моменты. Но, что я вот считаю все-таки основным, основным, э так скажем, помощником в борьбе с коронавирусом в России, это наш нюнталитет. Наша ментальность. Во-первых, понимаете, в чем дело? Мы, мы так скажем, живем живем в более сложных условиях, климатических, социальных, нам, нам приходится выживать. Из-за этого, из-за этого, у нас, в принципе, так скажем, десятилетия, идет естественный отбор. У нас живут только сильнейшие. Вы поймите, из-за того, что у нас может быть не настолько доступна дорогая медицина страховая. Может быть, в этом есть даже плюс. Потому что мы привыкли и первые, и грипп, и анкину лечить бабушкиными межами. Потому что, в общем-то, участность просто не может себе позволить дорогих антибиотиков И не приемлет их в каком то, -то смысле. из-за того, что мы лечимся вот этими домашними всякими вещами, бабушкиными всякими банками, припарками, у нас просто от этого, из-за этого иммунитет уши. Мы его не подвигаем вот из-за того, что у нас, так скажем, слабая экология относительно европейских стран. Мы меньше потребляем, чем меньше потребляем, тем у нас сильнее свой иммунитет. И мы более спокойно, я уверен, будем переживать вот это, вот это заболевание коронавирусом. Легче его на ногах будем переносить. То, что касается по Италии, ну, знаете, когда там умирает народ, умирает народ 500-600 человек в день, относительно небольшой талии, но в средний возраст у них 80 лет. Понимаете, 80 лет. Вы знаете, ну, я боюсь, у нас таких взрослых людей, в общем-то, не так много, как у них. Ну, пусть так и будет, как говорится, ваши слова, до да богу в уши. Алексей, я хочу спросить о вашей книге «Люди А». Она называется, она стала бестселлером в 2019 году. Скажите, пожалуйста, а почему люди, которые сидят сейчас на самоизоляции, просто обязаны прочитать эту книгу, потому что она в том числе относится и к борьбе с коронавирусом? Ну, во-первых, вы знаете, я вот, когда меня сейчас спрашивают про коронавирус, как себя вести... Вы знаете, во всех вот процессах, в том числе, например, в процессе борьбы с терроризмом, есть какие-то общие вещи, которые присущи другим процессам. Вот вы правильно сказали, что, а как вот в этой экстремальной ситуации, связанной с вирусом, какие параллели можно провести с ситуацией в борьбе с терроризмом? На самом деле, очень много. Поэтому я считаю, во-первых, эта книга, она интересная, сама по себе чтиво интересная. обычной жизни обычных людей, которые ежедневно, там, в протяжении нескольких, многих лет, отвергают себя в смертельной опасности и тут рискуют и отдают свою жизнь за жизнь им незнакомых гражданских людей. Это их работа, и они эту работу любят, ценят. Я приоткрываю занавесть, как бы немножко изнутри, показываю их жизнь в этой книге, их отношения к семье, переживания жен относительно того, что мужья, в вот, принципе, занимаются такой серьезной работой. Потому что я еще раз, говорю, я... Я просто пишу о каких-то геройских спецоперациях, хотя и это немножко так есть. Я больше пишу о обычных людях которые занимаются необычной профессией. Алексей, скажите, а вы сами на самоизоляции находитесь? Нет. Вы знаете, я вынужден находиться на самоизоляции, потому что ну, практически Наверное, большая часть моих знакомых, там, партнеров по какому-то бизнесу, она сейчас приостановила свою деятельность, деятельность и старается ну без какой-то жизненной необходимости лишний раз не передвигаться, не контактировать. Но мы все равно собираемся с друзьями, парень в плане, обсуждаем последние новости. Еще раз говорю, вот просто стараемся, стараемся еще раз говорю, не... Контактировать с людьми, которые вот в зоне риска находятся. Алексей, что делать тем, кто на самоизоляции? Небольшой а, топ лично от вас. Чем заняться а, для того, чтобы выйти после этого карантина более здоровым, счастливым, умным, молодым и, может быть, даже беременным? Беременным? Беременным это точно получится. Уже много таких случаев было. Там, даже, даже если взять там, прошлую нашу, скажем, русскую деревню, всегда почему-то, в общем-то, зачинали людей, после того, когда собирали весь урожай, когда к зимней спячке ближе, тогда, в общем-то, все зачатия были. Здесь ситуация такая, знаете, на самом деле, когда мы спросили про самоизоляцию, все равно темп жизни пришлось уменьшить, уменьшить, причем в разы. Вы знаете, меня вообще, как, скажем, эта изоляция, этот карантин на стик, можно сказать, на пике своей творческой активности, у меня было 10 дней до первого в жизни спектакля. То есть я ставил спектакль по книге «Люби А». То есть я в течение последних двух месяцев вел такую активную жизнь. Я, не знаю, я жил на площадке, я общался с артистами, я занимался режиссурой. И вдруг все прекратилось, понимаете, все одним разом, все одно постановление, и все, и вся работа, и все, что было сделано, встало. Вы знаете, такое ощущение, что земной шар перестал для меня крутиться, мой внутренний. Но я не знаю, вы знаете, человек ко всему привыкает. Давайте не сравнивать там людей, которые сидят там в тюрьме в одиночный камере, например. Мы все-таки дома с родными. Это, это радость наоборот. У нас меньше стало работы. У нас больше времени заниматься родственниками, детьми, с собой. Это наоборот классно. Мы, не знаю, можем из этого карантина выйти совершенно другими людьми, одухотворенными, более, не знаю, более светлый мир. дорогие друзья я хочу обратить ваше внимание что алексей пять детей это размышляет человеку у которого дом полон детей понимаете в интернете ходит шутка что мать четырех детей на третий день карантина изобрела вакцину с детьми самое сложное у них очень много энергии они еще как сказать не готовы философствовать от жизни особенно маленькие вот. И они, конечно, двигаются, их очень тяжело удержать, им нужна улица, нужны какие-то подвижные все эти вещи. Вот с ними на самом деле сложновато, они не могут долго там дистанционно учиться, им, конечно, что-то надо. Вот тут я, я понимаю людей, у которых много детей, внуков, которые живут в одном пространстве, ну, это такое некое даже напряжение. Ну, что делать, в общем-то, не знаю, заряжайтесь от них молодостью. Потому что общение с молодыми, в том числе с слухами, детьми, оно как-то взрослого человека делает моложе, здоровее, счастливее. Спасибо большое, дорогие друзья. Я вам напомню, что с нами на прямой связи был Алексей Филатов, эксперт по вопросам безопасности, кандидат психологических наук. Ну и завершая нашу передачу, мне хочется сказать, что карантин – это не кара, это... Хорошая новость, это хорошие события. Давайте все-таки воспринимать это, все-таки включение некого блага, потому что это возможность стать ближе к своей семье, к своим близким, родным, родственникам и задуматься действительно об этой жизни. подумать, о чем-то, о чем мы не можем думать в обычное время, когда ритм жизни очень высокий. И выходя на свои балконы, лоджии, у нас есть возможность вечером посмотреть на звездное небо и сказать Вселенной спасибо за тот шанс, который она нам дает. Насколько он плох, покажет время, а может быть, он прекрасен? С вами была программа в движении. До новых встреч и до свидания.